Когда Диана очнулась, то нисколько не удивилась тому, что она лежит в больничной палате. За те 19 лет, что она живет на этом свете, она оказывалась на больничной койке огромное количество раз. Она увидела знакомые стены розового цвета, белоснежные простыни, на которых она лежит. На тумбочке стоял букет нежных полевых цветов. Девушка невольно улыбнулась. «Это любимый папочка, как всегда, принес ей эти нежные цветочки» они еще в детстве поставили страшный диагноз. У нее было больное сердце, и ее жизнь могла оборваться в любую секунду. Глядя на эти цветы, на то, как ярко светит солнце, она просто не могла позволить себе тратить эти драгоценные минуты жизни и валяться в кровати. Поэтому девушка, не задумываясь, тихонечко отключила капельницу и попыталась встать. У нее это получилось, и она решила пройтись по коридору больницы. Здесь все работники хорошо ее знали. Она надеялась встретить в коридоре одну из любимых медсестер и поболтать с ней. Когда Диана вышла в коридор, то никого не обнаружила рядом с палатой. Она пошла по коридору. Настроение было хорошее. Вдруг она заметила, что в одной из палат приоткрыта дверь. Ей стало очень любопытно. Кто же лежит в этой палате? Может, все-таки удастся найти собеседника? Диана была очень общительной девушкой. В ней была такая жажда жизни. Какая несправедливость, что такому человеку большую часть жизни приходилось проводить в больничных стенах. Наша любопытная героиня на сыпочках прошмыгнула в палату с открытой дверью. Вдруг она увидела, что там лежит парень. Было видно, что парень либо спит, либо находится без сознания. Но Диана смогла разглядеть, что он очень симпатичный. У парня было просто атлетическое телосложение. Черты лица были правильные, волосы черного цвета были слегка волнистыми. Он напоминал греческого бога. Но почему-то у него на руках были наложены большие повязки. Диана постояла несколько минут около незнакомца, полюбовалась им, а потом вышла в коридор. И как раз в эту минуту появилась медсестра, с которой Диана была в хороших отношениях. Конечно, медсестра сделала Диане замечание. Ей не стоило вставать с больничной койки. Но Диана такой светлый человечек, что на нее невозможно долго злиться. Она стала уверять женщину, что она хорошо себя чувствует. Она устала лежать. Человеку нужно больше двигаться. Прогулка по коридору, наоборот, пойдет ей на пользу. Медсестра заулыбалась, сказала, что Диана настоящая лиса и хитрушка, и они стали обниматься. Они стали болтать, как обычно, и Диана не стерпела. Она как бы невзначай спросила, «А что это за парень лежит в палате номер 36?» Женщина сразу поменялась в лице. Она сказала, что даже говорить не хочет об этом парне. Эти слова в девушке вызвали еще больше интерес. Она стала задавать вопросы. Теперь ничто не могло погасить ее любопытство. Медработник сдалась. Она сказала, что этот парень пытался покончить с собой. Для этого он перерезал вены. Его еле спасли. Еще бы несколько минут, и уже ничего нельзя было сделать. «О боже! Диана просто не могла в это поверить!» Что могло двигать молодым, красивым и здоровым мужчиной, что он решился на такой шаг? Она была и расстроена, и сбешена одновременно. Она не знала, чтобы ей такого сделать, чтобы опять вернуться к нему в палату. Ей нужно было знать все подробности. Конечно же, ей не удалось сразу это сделать. Во-первых, ей нужно было идти на процедуры. Во-вторых, парень все равно находился без сознания. Какой смысл к нему идти? Поднявшись на следующий день рано утром, Диана опять отправилась в палату номер 36. Она видела, что парень лежит за закрытыми глазами, но она тихонько села рядом с ним. Она так просидела полчаса, потом он, наконец, открыл глаза. Он сурово посмотрел на нее, но ничего не сказал. Разговор начала она. «Диана», — сказала девушка. Он равнодушно на нее смотрел и ничего не говорил. «Она продолжила». «Я говорю, меня зовут Диана!» Парень ответил. «Я рад за вас!» Девушку это возмутило. «Вообще-то так ведут себя только эгоисты, невоспитанные люди. Вы не хотите сказать, как вас зовут?» Он сказал, что не намерен продолжать разговор и попросил Диану выйти из палаты. Девушка своим ушам не верила. С ней еще никто в жизни так грубо не разговаривал. У нее внутри все разрывалось от обиды, злости и непонимания ситуации. Она решила все выплеснуть наружу. Диана стала говорить грубым тоном о том, что не понимает таких людей, как этот парень. Миллионы людей, которые болеют, мечтают получить хоть малейший шанс на выздоровление. Они карабкаются из последних сил, цепляются за жизнь. А тут здоровый мужчина добровольно пытается уйти из жизни. Она еле сдерживалась, чтобы не обозвать его последними словами. Она требовала от него объяснений, почему он так поступил, почему пытался добровольно уйти из жизни. Парень сначала старался не обращать на нее внимания, но потом и его терпение лопнуло. Он стал требовать, чтобы она вышла. Диана не слушала его. Тогда парень громко позвал медсестру. Та быстро прибежала, услышав крики. Она тут же вывела Диану из палаты и дала ей успокоительное. Когда Диана пришла в палату, то там ее уже ждала мама, она обняла дочку и сказала, что она приехала, чтобы забрать ее домой. Приступ удалось купировать, а дальнейшее лечение можно продолжать и дома. Они собрали вещи и поехали домой. Никогда еще Диана не испытывала такого чувства, что ей совсем не хочется домой. Но нам-то понятно, что тянуло ее назад в больницу, почему она там хотела остаться. У нее из головы не выходил тот красавчик. Несмотря на то, что она была возмущена его поступком и поведением, он все равно притягивал ее чем-то, нравился ей. Диана вернулась домой и стала жить своей привычной жизнью. Но помимо этого она успела позвонить в больницу и узнать адрес того парня. Спустя неделю после того случая, когда мама зашла в комнату дочери, то увидела странную картину. Диана собирала чемодан. Мама спросила ее о том, в какое путешествие она собралась. Диана ответила, что собирается уехать на неделю. Но, конечно, мать не могла отпустить ее вот так, без объяснений. Молодая девушка редко куда-то отлучалась из дома, тем более на такой срок. Между матерью и дочерью были очень теплые и доверительные отношения. У них не было секретов друг от друга. Поэтому Диана решила рассказать своей маме о том, что же она задумала. Она сказала, что планирует пожить неделю у парня, с которым познакомилась больница. Мама была в шоке. Как? С парнем, которого практически не знает, она будет жить неделю? Диана сказала, что видит, что с ним случилось что-то непонятное, какая-то беда, и он нуждается в помощи. Ей осталось так мало пожить на этом свете, и она хочет сделать как можно больше добрых дел. Она хочет постараться убедить этого парня, что жизнь – это самое дорогое, что нам дано. И ни в коем случае нельзя добровольно отказываться от этого дара. А вдруг он опять попытается сделать это? Она обязательно должна его остановить, не позволит сделать этого. Маму тронули слова дочери. Она, конечно, отпускать боялась дочь к незнакомому мужчине, но и держать ее насильно дома она тоже не могла. Женщина знала, что у нее выросла очень умная и добрая дочка. Но она удивилась тому, сколько мудрости было в этой юной голове, сколько правды было в ее словах. И она хотела, чтобы дочь действительно помогла этому парню и сделала еще одно доброе дело. Поэтому мама помогла Диане собраться. Но они не могли скрыть этого от папы. Одна бы Диана не справилась. Папа не хотел ее отпускать. Но тут подключилась мама. Они привели столько доводов, что папа не смог отказать двум любимым женщинам. Он согласился на то, чтобы дочка провернула эту авантюру. Но отец сказал, что успокоится только тогда, если лично отвезет ее к тому дому. Он будет знать адрес и сможет в любой момент приехать за ней. Диана сначала сопротивлялась, но потом была вынуждена согласиться. Когда они подъехали к тому дому, то уже стало смеркаться. Папа не хотел оставлять дочь у забора, но Диана потребовала, чтобы он уехал. Она не хотела, чтобы парень увидел, что ее подвез отец. Когда машина отца скрылась из виду, Диана позвонила за ног, но никто не ответил и не вышел. Наверное, хозяина не было дома. Рядом с забором стояла большая колонная лавочка. Девушка села на нее и стала ждать. Пока она сидела, то успела рассмотреть и двор, и дом, и все вокруг. Дом стоял обособленно. Ближайший дом находился не менее, чем за 20 метров. Было видно, что участок очень большой. Причем прямо со двора можно было попасть на пруд. Дом, участок и с добор говорили о том, что хозяин дома живет не бедно. Девушка просидела очень долго. А потом послышался шум приближающегося квадроцикла. И это был тот самый парень. Диана очень обрадовалась, ведь уже было довольно прохладно и потемнело. Перспектива остаться на улице пугала ее. Увидев ее, молодой человек удивился, но вида не подал. Он постарался сделать вид, будто не замечает ее. Она для него пустое место. Ее такое равнодушие не испугало. Девушка подошла и поздоровалась. Парень ее снова проигнорировал. Он открыл ворота и стал загонять квадроцикл. Она попыталась войти во двор, но он сказал, что не собирается пускать ее к себе. Диана сказала, что пришла для того, чтобы помочь ему. Но он ответил на это грубо. «Разве я приглашал тебя к себе? Нет. Так что уходи отсюда. За своей жизнью я как-нибудь сам разберусь». После этих слов он резко отодвинул девушку в сторону и закрыл дверь прямо перед ее носом. «Даже такая бойкая девушка, как Диана, не выдержала этого». Слезы градом полились из ее красивых глазок. Она не знала, что же ей делать. Было уже темно. Она стояла на окраине незнакомой улицы. Ей было страшно и одиноко. В голове пролинкнула мысль о том, что нужно позвонить отцу. Она была уверена, что не пройдет и часа, как отец уже будет стоять здесь и заберет ее домой. Но все же она не привыкла сдаваться, поэтому попыталась перелезть через забор. Она сделала несколько попыток, но забор был очень высокий. Где не под силу была эта задача. Поэтому ничего не оставалось, как снова сесть на лавочку и ждать. Уверенности не было, что этот черствый человек выйдет. Но все же она надеялась на лучшее. Так она сидела, пока не наступила ночь. Потом она даже закрыла глаза и попыталась заснуть. Но вдруг раздался шум открывающейся калитки. Она открылась, и молодой человек, пытаясь сохранить злое выражение лица, сказал «Ладно, заходи, не можешь же ты спать на улице». Диана обрадовалась и заскочила в калитку. Потом она опомнилась, ведь было мало надежды на то, что он поможет занести чемодан. Поэтому она вернулась за чемоданом и полокла его в дом. Дом был изнутри еще интереснее, чем снаружи. Было видно, что в доме живет холостяк. Но в то же время сразу можно было понять, что у хозяина хороший вкус. Мебели и интерьер были подобраны со вкусом. В доме было тепло и уютно. Особенно если учитывать, что Диана очень сильно замерзла на улице, то этот дом вообще и показался райским гнездышком. А какой приятно ароматный кофе варился на плите, просто словами не передать. Наконец он решил представиться, но сделал это как-то невзначай, грубовато. Просто сказал «Меня зовут Артур». Диана ответила, что ей очень приятно, на что Артур со свойственной ей манерой ответил, что не может сказать того же. Он вообще гостей не очень любит встречать. А непрошенные гости его тем более раздражают. Диана уже привыкла к его манере общения, поэтому не обратила внимания на его слова и не обиделась на него. На следующий поступок Артура ее все-таки очень удивил. Он подошел к плите, налил себе кофе, сел за стол и стал пить кофе, заедая аппетитными круассанами. При этом он даже не подумал предложить кофе Диане. Девушка вопросительно посмотрела на него. Потом, не выдержав, сказала, что тоже бы не против угоститься круассанами и выпить кофе. Артур сказал, что не запрещает ей этого сделать. «Хочешь кофе? Встань и налей его себе. Я не собираюсь еще и обслуживать тебя. Скажи спасибо, что разрешил войти в дом и согреться». Пришлось Диане самой похозяйничать на кухне Артура. Но она не была против этого. Правда, ее очень расстраивало, что разговор между ними так и не клеился. Она никогда в жизни еще не встречала такого человека, который бы проявлял к ней столько агрессии. Что же могло сделать его таким черстым и злым? Ей предстояло разгадать эту загадку. Она понимала, что, наверное, в его жизни что-то произошло. Но также она понимала, что он сам ни за что ей этого не расскажет. И от этого ей становилось грустно. Он сказал, что если хочет, она может лечь на диване в гостиной. Он бросил ей подушку и плед, а сам поднялся наверх. Диана послушалась хозяина дома и расположилась на диване, закутавшись в уютный пледик. Утром она проснулась от того, что какой-то пожилой мужчина разбудил ее и спросил ее, кто она такая. Диана ответила, что она гостья Артура. Мужчина очень удивился. Он сказал, что у Артура точно нельзя назвать гостеприимным человеком. Он никогда не приглашает в дом гостей. А тем более никогда не было, чтобы кто-то оставался у него с ночевкой. Этот мужчина, в отличие от Артура, был очень разговорчивый и приветливый. Они быстро нашли с Дианой общий язык. Он сказал, что его зовут дядя Жора, он помолгает Артуру по хозяйству. Диана стала расспрашивать о том, что же за хозяйство у Артура. Дядя Жора сказал, что ей гораздо интереснее будет увидеть все своими глазами. И они вместе вышли во двор. Мужчина привел ее к большому строению, и по его периметру разгуливали, вы бы никогда не догадались кто. «Настоящие страусы!» Диана так удивилась и стала радоваться, как ребенок при виде этих удивительных птиц. Дядя Жора стал их кормить. Диана, естественно, вызвалась ему помогать. Она также еще вчера заметила, что прямо с этого участка есть выход к водоему. Сейчас она увидела, что там плавают красивые лебеди. Эта близость к природе, свежий воздух и красота вокруг подняли ей настроение. Все казалось таким чудесным и сказочным. Они вместе с дядей Жорой провели много времени на улице, а потом вошли в дом. Оказывается, что Артура уже не было дома. Он рано утром уехал на своем квадроцикле. Новые знакомые решили позавтракать. Тем более, что после времени, проведенного на улице, очень сильно разыгрался аппетит, причем у обоих. Они опять разговорились, и мужчина сказал, что очень благодарен Диане, что она поддерживает Артура. Он сказал, что относится к нему как к сыну и очень боялся, что он опять попытается что-то сделать с собой. Тогда Диана спросила, в чем же причина? Почему Артур хотел добровольно лишить себя жизни? Дядя Жора сказал, что в жизни Артура случилась страшная трагедия. Он единственный ребенок в семье. Его родители очень любили его. У них была очень счастливая семья. Мама – прекрасная актриса местного театра. Отец – известный в городе бизнесмен. В этот да вечер Артур не смог попасть на премьеру маминого спектакля, но он все равно приехал в театр, чтобы их с отцом забрать домой. У парня была прекрасная скоростная иномарка, и ему хотелось чаще ездить по городу. Особенно он любил гонять по ночному городу с большой скоростью. В этот вечер вся семья была счастлива. Премьера получилась просто шикарной. Маме подарили огромное количество цветов. Она была, как всегда, очаровательна. Папа, по случаю премьера, подарил ей красивое колье с бриллиантом. Но больше всего они были счастливы, что любили друг друга. Конечно, они еще и гордились своим сыном. Он уже стал таким взрослым. Он взял лучшие черты от матери и отца. Родители радовались, что у них будет такое достойное продолжение. В этот вечер погода имела контраст по сравнению с настроением членов этой семьи. Лил дождь, как из ведра. Когда они выехали, отец спросил, почему сын поехал не по той дороге, по которой они всегда ездят. Артур сказал отцу, чтобы тот не волновался. Он уже знает путь, который короче. Поэтому он сможет домчать их до дома очень быстро. Родители сидели на задних сиденьях. Они были спокойны. Ведь их сын хорошо водит, ему можно доверять. Но все же отец предупредил, что погода плохая, поэтому очень важно соблюдать скоростной режим. Артур был послушным сыном, не хотел расстраивать отца. Сказал, что будет ехать аккуратно. Он поставил любимую мамину песню, и они ехали, наслаждаясь ею. Но тут произошло самое страшное событие, которое могло произойти в тот момент. На одном из перекрестков сбоку вылетел автомобиль. Он несся с огромной скоростью, поэтому ничего нельзя было исправить. Он врезался в машину, в которой ехала семья Артура. Удар пришелся именно на заднюю часть машины. Поэтому Артур получил незначительные повреждения. Он выжил. А вот его родители погибли на месте аварии. Артур долгое время не мог прийти в себя после этого ужасного события. Но он страдал больше всего от того, что винил себя в их смерти. Ведь если бы он не поехал по этому пути, то страшного столкновения удалось бы избежать. Как ему хотелось, чтобы это был просто страшный сон. Но нет, к сожалению, это была правда. Он пытался начать жить заново. Но мысли о том, что он виноват в смерти родителей, не давали ему покоя. Именно поэтому он и пришел к страшному решению. Он считал, что убив себя, он и накажет себя за эту трагедию и в то же время сможет воссоединиться со своими любимыми родителями. Но его плану не суждено было сбыться. В тот момент, когда он перерезал себе вены и истекал кровью, в дом вошел дядя Жора. Он принял экстренные меры и вызвал скорую помощь. Артура удалось спасти. Но ругал дядю Жору за это. Он сказал, что все равно не сможет жить дальше. Поэтому не было смысла спасать его. Вот так Диана узнала о том, почему Артур захотел расстаться с жизнью. Теперь она уже не была так категорично настроена. Она понимала, что душевная рана у него была очень глубокая. И она хотела помочь ему вернуться к жизни. Она знала, что несмотря на то, что Бог посылает людям испытания, нужно их достойно переносить и не жаловаться. Ведь у нее самой жизнь висит на волоске. Но она, тем не менее, не отчаивается и хочет каждую секунду проживать достойно. Дядя Жора сказал, что ему пора идти домой, а Диана осталась у Артура. Она решила похозяйничать в этой холостяцкой берлоне. Она с удовольствием навела порядок. Диана вымыла окна до блеска, протерла везде пыль и навела уют. Также она приготовила вкусный обед и стала ждать хозяина дома. Когда он пришел, то очень удивился, что она еще не ушла. Он сказал, что не стоило злоупотреблять его гостеприимством и любезностью, и поэтому ей следует уйти домой. Диана решила немного схитрить и задобрить его. Она предложила сначала пообедать вместе, а потом уже она уйдет, если он пожелает этого. В этот день Артур был уже немного мягче и не так сердился на Диану, поэтому он согласился на ее предложение. Они сели за стол. Видно было, что Артур давно не ел такой домашней и вкусной еды, приготовленной женскими руками, с таким старанием. Он ел с большим аппетитом. После того, как они поели, Диана решила с ним на разговор. Девушка сказала, что хочет заключить с ним договор. Она неделю поживет у него, будет помогать ему, а он за это будет помогать ей посещать те места, куда ей нужно ходить. Они будут просто компаньонами на протяжении этой недели. А потом она навсегда оставит его в покое, и они больше никогда не увидят друг друга. Артур сказал, что, конечно, он в ее помощи не нуждается. Но все же, чтобы хоть как-то отвлечься, он согласился на этот эксперимент. Но терпеть ее в своем доме он согласен не больше недели. Она была рада этому договору. В этот день они занимались делами Артура. Они ходили на его мини-фирму. Как оказалось, здесь были не только страусы. Артур очень любил животных, и они очень много времени провели, ухаживая за ними. Потом Диана увидела футбольный мяч, который лежал на веранде, и предложила Артуру побегать и поиграть. Артур сначала не хотел, но Диана смогла его уговорить. Он сам не заметил, как рядом с этой девушкой стал улыбаться. Она могла заряжать своей позитивной энергией все и всех вокруг себя. Вечером они буквально с ног валились. Диана сказала, что им нужно лечь спать пораньше, так как утром они должны отправиться по ее делам, и ехать нужно далеко. Когда на следующий день они вышли во двор, то Диана думала, что они поедут на машине. Но Артур снова пошел выгонять свой квадроцикл. Девушка никогда не ездила на таком транспорте, ей было страшновато. Артур сказал, что на автомобилях он ездить не может. После той трагедии с родителями он просто не может перебороть этот психологический страх. Делать нечего, пришлось Диане перебороть свой страх и сесть вместе с парнем на квадроцикл. Уже после нескольких метров, что они проехали, Диана пожалела, что раньше никогда этого не делала. Она получила от этой поездки столько адреналина, это было здорово. По дороге она попросила Артура заехать в один магазин. Там они купили огромное количество игрушек и всяких интересных детских вещиц. Артур сразу понял, что они поедут навещать каких-то детей. Когда они приехали на место, то стало понятно, что это центр для детей с болезнями сердца. Когда они вошли внутрь, то весь персонал центра сразу узнал Диану. Все встречали ее с радостью, но особенно обрадовались ее приезду дети. Они вместе с Артуром прошли в комнату. Там находилась группа детишек, их было примерно человек 10. У всех у них были какие-то странные датчики. Было видно, что эти детишки прилагают огромные усилия, чтобы просто дышать. Но они очень стойко переносят свою болезнь. Они улыбаются и радуются жизни. Диана и Артур провели с детишками несколько часов. Они раздали им привезенные подарки. Потом они позанимались с ними, почитали сказки. И, конечно же, не обошлось без игр. Когда пришло время прощаться, то детишки облепили их со всех сторон и не хотели их никуда отпускать. Конечно, они знали Диану очень давно. Она каждые выходные посещает этот центр она занимается с детьми и дарит им радость. Но для Артура было очень удивительно, что они к нему отнеслись так по-родственному. Один мальчик попросил покатать его на спине, и Артур с радостью катал его на протяжении получаса. Ему было так приятно осознавать, что он кому-то нужен. Он ощутил счастье от этого, что кому-то приносит радость на этом свете. И в этот момент он вспомнил, как его папа катал в детстве на спине и слезы застыли в его глазах. Уже другими глазами и на Диану смотрел Артур. Если ему она раньше казалась балмошной девчонкой, которая добивается своего любимого путями, то сейчас он разглядывал в ней светлую душу и доброе сердце. Так очень незаметно пролетела неделя. Каждый из этих семи дней они совершали какие-то добрые дела. За это время, проведенное вместе, молодые люди очень сильно сблизились. Последние из этих семи дней Артур удивился, когда проснулся утром. Дианы не было. Он испугался и стал ее искать повсюду. Потом на холодильнике он увидел записку от нее. Она написала, что будет ждать его в вечером вечера по одному адресу. Он был указан ниже в записке. Также Диана попросила, чтобы он надел смокинг на этот вечер. Артур немного опоздал на мероприятие. Когда он вошел в зал, то услышал прекрасные звуки скрипки. А потом он увидел, что на сцене стоит Диана. Она была в красивом платье в пол. Но самое главное, как она чудесно играла. Он и представить себе не мог, что она обладает таким талантом. В зале было много людей. Когда концерт был окончен, все винулись преподносить ей цветы. На сцене задержались мужчина и женщина. Они обнимали девушку и что-то шептали ей на ухо. Это были ее родители. После концерта Диана познакомила их с Артуром. Когда молодые люди остались наедине, то Диана сказала Артуру, что теперь он свободен. Она, как и обещала, удалиться из его жизни и никогда больше не увидится. Он очень испугался этих слов, ведь пока он стоял и слушал ее игру на скрипке, он понял, что полюбил ее. Теперь уже он не хотел ее отпускать от себя, поэтому он попросил, чтобы она осталась у него еще на один вечер. Девушка согласилась. Это был самый прекрасный вечер в их жизни. Они признались друг другу в любви. А на следующий день они уже вместе поехали к ее родителям. Артур сказал, что просит руки их дочери. Мама и папа Дианы были тронуты. Они видели, что Диана счастлива рядом с Артуром, а они очень бы хотели такого зятя. Но они также и понимали, что их дочь может любой день умереть. Они считали, что это нечестно по отношению к парню. Он должен знать обо всем. Поэтому они сказали, что он не обязан брать за Диану ответственность. Ведь женитьба – это большая ответственность. И, женившись на Диане, он рискует очень скоро стать вдовцом. Артур не хотел слушать ничего подобного. Он сказал, что сколько бы им ни отмерено быть вместе, все равно это будет самым счастливым периодом в их жизни. Было решено, что свадьба состоится уже через месяц. И вот наступил этот день. Артур и Диана были прекрасной парой. Родители не могли нарадоваться, глядя на свою счастливую дочь. Прозвучал марш Мендельсона, и они стали мужем и женой. Но во время праздничного застолья неожиданно Диана упала в оморок. Ее срочно забрали в больницу. К счастью, все обошлось, и врачи сумели вернуть ее к жизни. Спустя неделю она уже была дома. Семейная жизнь дарила им обоим столько счастья. Они наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. Но иногда это счастье омрачалось приступами Дианы. Артур уже четко знал, что делать в таких случаях. Когда в очередной раз случился такой приступ, врач сказал, что ему нужно поговорить с Артуром. Доктор сказал, что времени у них осталось очень мало. Если в ближайшие дни не найдется донор, то Диана умрет. Ей осталось жить считанные дни. Сейчас она уже подключена к специальному аппарату. Но этот аппарат не сможет долго поддерживать ее жизнь. Артур выслушал все, сохраняя внешнее спокойствие. А дыша у него разрывалась от горя. Ведь он понимал, что донор в ближайшие дни точно не найдется. Диана, сколько себя помнит, столько и ждет донора. Но раз он не появился за все эти годы, то за несколько дней он точно не появится. Потом что-то щелкнуло в мозгу у мужчины, и он заулыбался. Было понятно, что он придумал что-то. Но он не стал ничего объяснять и поспешно выбежал из больницы. Потом он не появлялся в больнице долгие три дня. Родители круглосуточно дежурили у постели дочери. Им было непонятно, почему зять не приходит в больницу. В те редкие моменты, которые Диана приходила в сознание, она спрашивала об Артуре. Им приходилось обманывать, что он только что ушел. Они говорили, что он постоянно был рядом, и именно перед тем, как она пришла в себя, ушел. Они пытались звонить ему, но телефон постоянно был отключен. Отец даже съездил к ним домой. Но там тоже никого не было. Родители Дианы даже стали уже думать, что он просто решил бросить их в самый тяжелый момент. Ведь состояние их дочери с каждым днем все ухудшалось. Доктор сказал, что счет уже идет на часы. Вдруг Артур появился на пороге больницы. Он стремительными шагами направлялся в сторону реанимации. Все видели, что у него в руках какая-то папка с документами. Но никто не заметил, что в кармане у него еще был пистолет. Он резко достал пистолет и выстрелил себе в голову. Сразу же к нему подбежали врачи, они думали, что можно еще спасти его. Кто-то успел обратить внимание на документы, которые были у него в руках. Там было написано согласие на то, что он завещает все свои органы другим людям. Причем даже было написано, кому конкретно должны достаться эти органы. За то время, что они прожили с Дианой, они посещали много центров для людей, страдающих от разных заболеваний. Поэтому он знал людей, которые могут выжить только в том случае, если найдется донор. Но свой главный орган, свое сердце, он, конечно, завещал своей любимой. Операцию по пересадке сердца провели в эту же ночь. Она прошла успешно. Сердце прижилось хорошо. И врачи это считали настоящим чудом. Конечно, когда Диана узнала, кто ее спаситель, то она долго не могла прийти в себя. Она плакала и тоже не хотела жить. Но потом она поняла, что это неправильно. Теперь наоборот, она должна жить за двоих. Она каждый раз перечитывала письмо, которое ей оставил Артур. В нем он как раз и просил, чтобы она жила за двоих. Теперь они никогда не расстанутся, ведь в ней бьется его сердце. Она ухаживает за его любимыми животными, продолжает вести его дела. А дядя Жора ей помогает во всем. С другими людьми, кто смог выжить благодаря Артуру, она тоже постоянно поддерживает связь. Ведь в них есть частичка ее любимого мужа. Спустя несколько лет, Диана совместно со своими родителями открыла Центр помощи детям, страдающим от болезней сердца, имени Артура Говорова. Благодаря этому центру большое количество детей получают хорошее лечение и реабилитацию. Также Диана не забросила свое увлечение скрипкой. Она стала известна своему городе скрипачкой, часто дает благотворительные концерты. Однажды после концерта к ней подошел молодой человек, он подарил букет цветов. Потом он стал переходить на каждый ее концерт. Она стала его узнавать. А когда однажды он не пришел, то она везде его искала глазами. Диана поняла, что ей не хватает его. Когда она вышла на улицу, то он стоял там, около входа. Он предложил ей пойти в ресторан, хотя она раньше и думать ни о ком не могла, но здесь почему-то согласилась. В ресторане они пообщались, и он рассказал, что уже очень давно влюблен в нее. Он постоянно ходил на ее концерты. Но понравился она ему не за красоту и талант, а за доброе сердце. Он еще никогда не встречал такого человека, который бы сделал за свою жизнь столько добрых дел. Но она сказала, что сердце и правда у нее самое лучшее на свете. Это сердце ее любимого мужа. Когда она пришла домой, то какая-то неведомая сила заставила ее открыть альбом. Там были их фотографии с Артуром. Она взяла одну из них, а оттуда выпала записочка. В ней Артур написал, «Будь счастлива, малышка, не сомневайся, я всегда буду тебя оберегать». Она поняла, что это он таким образом посылает ей знак. Тот мужчина из ресторана – это человек, с которым она будет счастлива. Так и получилось, он стал ее мужем. Она действительно счастлива с ним. Он стал не просто любящим мужем, но еще и другом и соратником. А сына, который родился у пары, они назвали Артуром. Он растет красивым и послушным мальчиком с очень добрым сердцем.